Банде Гурупата Дондам Бхакта Бинда Саманнитам. Сричайтанна Прафун Банде Нитаха, Нанда ванша калпатору ашкебашиндубече патитаананг пабуне бхавишна бибью о намо нама моканкаро ти бачалангпангунланхетигрин ятхи патамахангванде парамет а нандомадва бринда Нарая на Маскита Нарунчаива Нарутама, Девин Сарасватингвасам Татоуджаю Модира, Шанкирта Нейкхишна Катопу Деша, Гаурия Патраша Пракасанича, Гуру Бхакти дхьям сада паривабанм авиштодухм титаспадам сивавиринчантам сараньям витати хм понутопал лабхади пу там банде махабрусоте чаруна рвиндхм жатпад балла ванакачанда Пурнана, Рагара, Сагара, Сахара, Сахара, Сахара, Сахара, Сахара, Сахара, Сахара, Сахара, Сахара, Сахара, Сахара, Сахара, Сахара, Сахара, Сахара, Хари Кисна Хари Кисна Кисна Кисна Вишам Бару джевару жого дхарма палу, Банде жагат прия кару, Кришна, Хари Кришна, Намамиганга Табападапангаджам, Сура Суруире Бандито Ди Барупам, Бхуктин Чамуктин Чадада Синхитам, Бхавану Гори нирантара биуши тобам вагам Нараяно пряманом гомада пухарам Браано сипуропати шанатам Ваги Самнишингамахджи, Хари Кисна, Хари Кисна, Хари Хари, Хари Хари Рам, Рам Рам, Хари. Паранг Парам Джиго Миша Бавасагара Шо Шандар То, Джашита Раджа Хаханто Хаханто, Биша Баханто Бхакханто Нискин Чана Нискин Нискин Бхакти Сидханта Сарасвати Прабхупат, Гуру, сказал, Мы постоянно видим внешние, Внешний облик того, что нас окружает. Мы обращаем внимание на то, что снаружи. И когда обусловленная душа смотрит таким образом, все оскверняется. Тонкий даршан не происходит. Читание Махапрабху учит нас показывает нам, что мы постоянно замечаем, судим людей и все, что окружает нас по их внешним, по, по их внешности, но чистый преданный видит совершенно иначе. Он видит душу в ваших телах. И всю свою жизнь Махапрабху обучал нас тому, как поддерживать чистоту. Как развить чистое видение, как поддерживать чистоту тела. Поэтому он строго наказал Чота Харидаса. Он был вынужден сделать это для того, чтобы преподнести нам урок. В противном случае люди бы не вынесли урок. Как вы помните, Махапрабху в Гора Лиля, когда он танцевал в облике Махалакшми, это описано в Чайтан Чаритамрите. То есть имеется в виду, что он перенял ее бхаву и танцевал, испытывая ее чувства. Это произошло в том месте, где сейчас находится Читания Мадх. Там был дом дяди Читания Махапрабху. Там Махапрабу устроил спектакль. Преданные разделили между собой роли. В конце концов, Махапрабху сказал, что те, кто не могут контролировать свои органы чувств, не контролируют свои чувства, не имеют права смотреть наш спектакль. Тогда. А Два и Шрива Сачаря сказали, ну тогда и нам туда нельзя. В ответ Махапрабху сказал, если вам нельзя, тогда кто может вообще прийти? Хорошо, сказал Махапрабху, я благословляю вас, и пока я, мы будем играть этот спектакль, никто не будет испытывать каму вожделения. То есть спектакль заключался в том, что Махапрабху танцевал, как Махалакшми. И тем самым он доказывал, что он является всем для человека, отцом, матерью. Именно эту шлоку он подтвердил своим спектаклем. Он играл в в точности был как она. И благодаря благословению Махапрабху никто действительно не испытывал никакой камы. Но в отношении чего-то Харидаса Махапрабху был очень строг. Он не готов был его простить. Несколько дней назад я рассказывала о Юшит санге Если я рассматриваю этот цветок как нечто прекрасное, и хочу наслаждаться, вдыхать его аромат, он становится объектом моего наслаждения и является Йошит Санга для меня. На что бы я ни посмотрел с желанием наслаждаться на плоды дерева на воду в Ганге, когда жарко, если я хожу принимать омовение по 4-5 раз, это же наслаждение. То есть Ганга охлаждает это не служение. Вы не выражаете почтение. То есть, что значит служение? Вы выражаете почтение Ганги и принимаете в нем омовление, чтобы очиститься. Если это не соблюдается, вы наслаждаетесь. Как мы принимаем омовление? Мы окропляем голову водами Ганги, приносим ей поклоны и затем входим в ее воды. Но когда холодно, никто почему-то особо не принимает омовение. Когда жарко, также в Экадыше. Многие, если человек следует Экадыше для того, чтобы улучшить свое здоровье, нельзя говорить, что он действительно следует Экадыше. То есть, если человек думает, что пост – это хорошо, и мне пойдет на пользу, моему здоровью пойдет на пользу, это не является настоящим следованием посту и Таким образом, все это – йошит санга. Также Бхактимон кура объясняет, если я наслаждаюсь комфортом от того, что, допустим, светит красиво свет, хорошее освещение, и я этим наслаждаюсь, это тоже Йошит-санга. Таким образом, мы, все мы вовлечены в Йошит-сангу. И это будет продолжаться, пока это продолжается, мы не достигнем Верховного Господа. Возможно, вы в уме чем-то хотите, наслажд... вы наслаждаетесь в уме или наслаждаетесь физически. Все это Йошит-санга. Тем не менее, нам необходимо поддерживать чистоту. Если вы не сможете поддерживать чистоту, вы лишитесь силы в Харибаджане. Не будет сил совершать Харибаджан. Если кто-то здесь в нашем собрании осквернен и будет взаимодействовать с другими, он осквернит все вокруг себя. Оскверненный человек может коснуться чего-то, и этого предмета коснуться остальные. Все будет осквернено. Итак, чистоту нужно поддерживать. Когда Гуру Махарадж был уже 99 лет, он Сида Махатма, он Парамахамса, преданный высшей категории. Тем не менее, он обучал меня, как поддерживать чистоту. Он так обучил меня, что в мозг у меня сразу же поступает информация осквернения. Вот это осквернено. Гуру и Вашнаву поддерживают такую чистоту, что вы будете растроганы, когда увидите, как они следуют правилам. Если вы не будете поддерживать чистоту, следовать правилам чистоты, вы лишитесь всего, не сможете совершать баджан. Так вот, когда Гуру Махараджа было 99 лет, в час я провожал Гуру Махараджа в ванную, в туалет. Он после этого мы, мыл руки, мыл ноги, полоскал рот. Я говорил ему, Гуру Махарадж, ну сейчас холодно, зима. Нет, он поддерживал все делал все, что необходимо для поддержания чистоты. В действительности, чистоту мы можем обрести благодаря постоянному памятованию о Гуру и Вашнавах. Если вы сможете постоянно думать о Бхагаваттакуре, о Прабхупаде, естественным образом вы будете чисты. Или если вы будете думать о Патитапаван Джаганатхе. И Махапрабху обучает нас, как поддерживать чистоту сердца и души. Именно поэтому он наказал Чата Харидаса. Да, возможно, Чота Харидас совершил неправильный поступок. Это лила, игра. Возможно, он проявил совсем-совсем чуть-чуть стремление наслаждаться, желание наслаждаться, он пошел к Мадхови Девидаси, чтобы принести от нее риса. Там Мадхови Девидаси была пожилая женщина, и не только это, она является близким спутником Махапрабху. Она входит в число трех с половиной близких спутников Махапрабху, Сварубгасай, Рай Махашая, Шики Махити и она, Мадхавидевидаси, главные спутники Махапрабху. Харидас well, взял рис и нес, принес Бхагавана uh, Дасу, также спутнику Махапрабху. Но что пошло не так, мы же не можем подумать, что что-то Харидас привлекся в uh, Во-первых, она была Сида Махатна, во-вторых, она была пожила женщина. В действительности у нее была служанка. Что-то Харидас не сделал в действительности ничего. Только в его сердце что-то закралось, небольшое желание, интерес к этой женщине. Но Махапрабху, находясь в сердце, сразу же понял все. Когда что-то Харидас то есть, что-то вручил рис Бхагавана Дасу, Бхагавана готовил, и в этот день Махапрабху должен был принять прасад у Бхагавана Даса. Когда просад начался, Махапрабху заметил, такой вкусный рис, где ты его взял, кто его принес? Это что-то Харидас принес от Мадави Давидаси. Конечно, Махапрабху знал все, потому что он находится в сердце каждого. Он принял прасад, а затем пошел в свою комнату в Гамбире и строго приказал Гавинде, сегодняшнего дня дверь в мою комнату закрыта для Чота Харидаса, не позволяя ему приходить сюда. Говинда удивился он испугался и не стал спрашивать никаких вопросов не задавать никаких вопросов но преданные были поражены почему Махапрабху так ведет себя что-то харида совершает так много служения для махапрабо и они стали спрашивать его в чем дело но Прабу не отвечал Тогда спросил сваруб Гасай. Там присутствовал Нитянанда Прабху. Махапрабху ответил, я не позволю никому, кто является Юшит Санги, в... войти ко мне. То есть тот, кто не поддерживает чистоту, не поддерживает чистоту мыслей. Не могут общаться со мной. Тот, кто делает запрещенные вещи, не может общаться со мной. Когда предные просили вновь и вновь, он сказал: "Хорошо, оставайтесь здесь, а я пойду в Валарнатх. Если вы еще раз попросите меня простить что-то Харидаса". Я тут больше не останусь, я уйду. Все преданные были шокированы. Махапрабху так серьезно относится к этому. Какую совершенную чистоту необходимо поддерживать для... Совершение Кришна Баджана. Итак, так Махапрабху наказал Чотта Харидаса. Спустя один год Чотта Харидас еще надеялся. Он ждал, что когда-нибудь Махапрабху сдобрится и простит меня. Но этого не произошло. Спустя один год... Махапрабху спросил, где харидас, И кто-то из предных сказал, Чота Харидас долгое время ждал, когда ты простишь его. Но когда он понял, что этого не произойдет, он решил пойти в Алахабад, в то место, где сливаются три священные реки Ганга Ямуна и Сарасвати и бросился в них. Если вы будете рассматривать это его действие как суицид, как самоубийство, это неправильно. Потому что люди совершают самоубийство из-за отчаяния, что не хотят наслаждаться, но этого не получается. То есть что преследует самоубийца? Он хочет избежать проблем и хочет наслаждаться. Этого не получается. Поэтому он не видит другого выхода, кроме как убить себя. Но Чота Харидас сделал это с твердым намерением обрести служение Кришне, Махапрабу. То есть он с мыслями о Махапрабу бросился в эти воды. Поэтому мы не можем относиться к этому поступку как к самоубийству. Важный момент. Несмотря на то, что люди могут слушать харикатху, они не... не всегда могут осознать то, о чем слушают. Посмотрите, во всем мире так много... То есть способности говорить и осознание это абсолютно разные вещи. Можно хорошо говорить, но не обладать осознаниями. Люди могут знать много шастр, но не способны воплотить знания шастр в своей жизни. И причина этому в действительности одна. Они не могут поддерживать чистоту ума. Если вы не согласны, я могу дать вам, дать вам список правил, которые необходимо совершать, и тогда вы увидите свой прогресс. Итак, необходимо избежать, избегать йошит-санги. Кришна. Только говорит, что только Удова может осознать шастра Сидханту. Также он говорит о а Парикшат Махараджа, сказано в Бхагаватам. Только Шукадева Госвами может запомнить и осознать все шастры, весь Бхагаватам. Все, что он услышал от Шукадева Госвами. Когда Шукадева Госвами рассказывал Харикатху, все Муни и Риши присутствовали в этом собрании. Они собрались для того, чтобы услышать Бхагаватам. Прямо напротив Шокодавга с вами сидел Парикшат Махарадж. Но помимо него было много Муни и Риши. Благодаря своей чистоте, Шукадева Госвами смог рассказывать Бхагавата Харикатху Бхагавата Катху в точности, как она есть, без всяких изменений. Он таким образом вы сможете сделать свой баджан совершенным когда вы избавитесь от юшит санги предположим один пример предположим я хочу служить куррупада падме но если у меня есть какие-то корыстные цели, такое служение становится йошитсангой. Одного примера более чем достаточно, который я сейчас расскажу. Махапрабху принял прасад в обед и стал отдыхать. 10-15 минут он прилег. В этот момент Гавинда захотел войти к Махапрабху для того, чтобы сделать массаж лотосным стопам Махапрабху. Но Махапрабху спал так, у него не было кровати, он спал на полу. Неважно какое время года было, он всегда спал на полу. Поэтому чистые преданные всегда стараются жить в аскезах, то есть всегда стараются спать на твердом То есть они специально делают свою жизнь аскетичной. Так вот Гавинда не мог зайти, потому что Махапрабху из-за своего высокого роста занял весь вход. То есть вход, Махапрабху спал на проходе. Комната Махапрабху была очень маленькая. Наверняка вы, вы были там в Гамбире? Там очень маленькая комната, в которой жил Махапрабху. Комната настолько маленькая, что едва ли там могут поместиться несколько человек. Именно там Рай Рамананда, Махапрабху и Сваруб Дамадар обсуждали сокровенные, истинные баджаны день и ночь говинда начал просить прабу прабу позволь мне пройти я хочу зайти внутрь а прабу сказал я не могу подвинуться я слишком устал он сказал это специально но как же мне зайти ну хочешь иди не хочешь не иди и продолжал спать. А что сделал Говинда? Он постелил на Махапрабу Чадар и перешагнул через Махапрабху. И таким образом вошел в комнату. И начал массировать стопы Махапрабху. Когда он закончил, он сказал, Прабху, позволь мне выйти, сейчас мне нужно идти. Махапрабху сказал, но ну, как, ты, как ты зашел, так и выходи. Но Говинда не ушел. Говинда не вышел. Постарайтесь понять, какая, какой урок тут заложен. Итак, Махапрабху спал, а Говинда сидел в комнате. Когда Махапрабху проснулся, он удивился, ты почему не вышел, ты почему не пошел, не поел. Говинда всегда ел после Махапрабо, остатки его просада. Говинда давал Чото так, так Таковы было обычай. Говинда давал часть просад Махапрабху Чото Харидасу и другим преданным. Остатки вкушал сам. Махапрабо удивился, но почему-то не поел, почему-то не вышел, пока я спал. В этом содержится ситханта, наставление. Настолько этот замечательный урок этот замечательный, что можно многое прочитать, но этого не понять. Итак, Говинда зашел внутрь для того, чтобы совершать служение. Он размышлял, если мне придется пойти в ад за то, что я перешагнул через Махапрабху. Я пойду, потому что я сделал это ради служения. Но сейчас, назад, ради того, чтобы принять просад, ради того, чтобы самому поесть, как я могу перешагнуть через Махапрабху. То есть цели абсолютно разные. Получается, что зашел туда для служения Махапрабу, а выхожу для своих собственных целей. То есть Вашнавы, посмотрите, каково их видение. Как широкомасштабно их мышление. Это Уда Махарадж чистый преданный. И Кришна, Кришна хочет оставить его в этом мире как Ачарью, как своего представителя. И благодаря этому вы можете увидеть, какими выдающимися качествами должен обладать Ачарья. Не так, что как, как это происходит в нашем обществе, просто выбирается определенная личность и производится какой-то ритуал, и он становится ачарией. Но действительно, вот та сидханта, которую я сейчас рассказываю, это эволюция, революционная она. Таким образом, ачарья это не шутки. Бхагамадхи Кришна назначил Удаву ачари. А для того, чтобы быть Ачари, необходимы качества. Удава Махарадхи, проявляя смирение, сказал, что прежде всего, если ты действительно хочешь, чтобы я был Ачари, ты должен обучить меня. И Кришна рассказывает ему, а в отходе Махараджи, у которого было 24 гуру, мы обсуждаем одного за другим. Мы уже дошли до десятого. Десятый — это питон. Питон достигает огромных размеров. И он просто лежит, он никуда не движется, просто лежит и спит. Если какая-то пища, какая-то еда, какой-то зверек, какое-то животное подходит к нему, он съедает его. Поэтому естественные усилия для того, чтобы поддерживать свою жизнь, практичные. то есть это правильно. Но если мы стараемся слишком сильно, если мы прикладываем слишком много усилий, как это делают люди в раджагуне, демоны, они прикладывают все усилия, чтобы обрести то, чего они хотят. Такова их демоническая раджасичная природа. Таким <моряя> образом, прикладывать бхай, усилия, небольшие усилия, естественные усилия, усилия для того, чтобы поддерживать свою жизнь, <моря> правильно. <моря> Такур <Бхакти моря> <Бхакти Моря> <моря> <Бхакти Моря> пишет в своем баджане, Киртане. Я доволен What тем, что I'm достается мне easily, без усилий. То, что приходит ко And мне само собой, без приложения people. особых усилий. Okay. Потому что если по судьбе вам встретиться, с трудно столкнуться с трудностями, например, у вас по карме, по судьбе бедная жизнь, и этого не избежать, с этим нужно смириться. <звы> В этой шлоке говорится об этом, что то, что нам по судьбе нужно, с этим придется столкнуться от этого не убежать. Тем не менее, люди денно и ночно стараются обрести то, чего хотят. Но если заглянуть в глубинную причину их стараний, они просто хотят обрести счастье. Они хотят избежать страданий и хотят счастья. Кто-нибудь из вас хочет страданий? Кто из вас хочет страдать? Конечно, никто. Все хотят быть уверенными, что жизнь их будет полно счастья и покоя. Тем не менее, они страдания приходят, и никто не может остановить их. Одиннадцатый гуру, говорит Аватхот да, Махарадж, это океан. Мой Одиннадцатый учитель — это океан. Это океан. Ocean... Sources, like river, Потому что океан является источником воды для рек, для точнее, источником воды для всего, и все реки впадают в океан. Ганга, Емуна, Сарасвати, даже Миссисипи, Волга, любые реки этого мира впадают в океан. Тем не менее, вода в океане не прибывает из-за этого. Потому что океан настолько глубок и настолько огромен, что реки не изменяют его уровня воды в нем. Порой water, water so люди создают is is uh, пруды из океана, но все this равно way, вода, из него, уровень life, воды не падает от этого. И вот ход Махарадж применяет этот урок в своей жизни. Иногда у нас мы можем обрести богатство, можем стать богатыми людьми, а иногда человек становится нищим, бедным. Люди очень страдают от этого. Если человек не понимает, что все, То есть мы должны понимать, что все, что приходит нам, к нам, это устроено Господом. Если, Если какие-то трудности приходят в нашу жизнь, мы должны все равно воспринимать их как благословение Господа. Несколько дней назад я рассказывал о Триданде Бикшу Саньясе. Он лишился всей своей собственности. Лишился всего, что у него было. Больше того, даже члены его семьи выгнали его из дома. Но когда это произошло, он осознал, сегодня по-настоящему удачливый, удачливый день, удачный день. Похоже, что Господь доволен, is, I think, I think is And And so, Today is very much satisfied with me. Why? Именно поэтому со мной произошло все, что произошло. Я... Теперь у меня ничего нет, абсолютно ничего. И, И теперь я должен взращивать настоящую вайрагию отречения. И сейчас я вижу, что нет смысла ни в каком имуществе. Я занимался бизнесом больше 60 лет. Прошло 60 лет. Тем не менее, я никогда не испытывал такого отречения, как испытываю сейчас. И подобные мысли не возникали у меня в сердце. Я никогда не задумывался о том, что этот мир бренный. За всю свою жизнь меня ни разу не посетила мысль, что все здесь временно. Что мы можем взять с собой после смерти? Мы оставим все здесь, в этом мире. Ничего мы не сможем взять с собой. Потому что с со собой нужно будет взять особое, особое богатство. Это то, что вы обретете в в совершении баджана духовное ме богатство ме. нужно взять с собой определенно Бхагаван Хари доволен мной именно поэтому со мной произошло is, you can это see the Then you can understand there is no problem in his life. He is not feeling good or bad is okay. с ним происходило. Huge amount of property coming in my life, especially this is Часто бывает When так, что uh, какой-то бедный преданный настолько бедный, что никогда... Бхагант такор говорил, что как можно учить других, если у тебя сам, у самого нет осознания. Так вот, если у человека появляются деньги, и он гордится этим, я сам видел как в одном храме старшие очень старшие преданные сидят на полу много лет 67 больше 70 а спикер говорит на высоком говорит сидит на высоком стуле я удивился как он может так сидеть, когда существует правило, что... А даже нет, не спикера, а просто кто-то сидит, кто-то сидит, какой-то человек сидит на высоком столе. Наверное, какой-то богатый человек. Я удивился, ведь существует правило, что старшие должны сидеть выше. с вами Махараш рассказывал, что если хотя бы на сантиметр сидение выше, чем твое сидение выше, то есть очень большое значение имеет на сидеть, кто на каком возвышении сидит, то есть когда есть деньги, люди начинают гордиться и считают, что они могут сидеть выше, чем сидит в саду. Но для чистого преданного деньги не имеют никакого значения. Когда к нему приходят какие-то деньги, он направляет их на служение Кришны, но они не оставляют, никак не оставляют его сердце. Итак, если у вас появляются деньги, не нужно этим гордиться. А если вы лишитесь всего, что у вас есть, не нужно сожалеть об этом. Как это произошло с Триданди Бикшу, с этим Саньяси? Также и Парикшит Махарадж, он сам оставил все свои богатства, королевство, деньги, жену, детей. В Бхагавате сказано, что он оставил все, отбросил все, что было у него, как испражнение. Как, когда человек ходит в туалет, ему он совершенно не привязан к испражнениям. Он без сожаления избавляется от этого. И точно такое же настроение у Парикшат Махарадж было по отношению к своей собственности. Он сделал это для того, чтобы совершать баджан Кришне. Часто мы можем видеть, как... Предлог, что вот мы принимаем ради служения Кришны, используется в крестных целях. То есть нужно быть искренним в этом. Итак, уровень воды в океане не меняется. Если в него нет того, что в него вливаются реки, нет того, что, возможно, вода изымается. Точно так же мы должны жить в материальном мире. Не думайте, что я говорю вам, что нужно оставить свои семьи, оставить материальную жизнь. Нет, мы вынуждены stay? жить yes. здесь. Жить в этом мире. Куда нам деваться? Саду также живет в материальном мире. Но суть в том, что лодка Должна плавать по water. воде, но не But вода, должна быть в лодке. Water, Если вода попадает в лодку, она начинает тонуть. Таким образом, для лодки, естественно, плавать по поверхности воды. Но воды не должно быть внутри, внутри лодки. Точно так же мы, живя в семейной, семейной жизнью. Внешне мы можем жить в материальной самсаре, но эта самсара не должна находиться в нашем сердце. Если материальная самсара в нашем сердце, даже если мы примем саньясу, у нас будут огромные проблемы. Таким образом, необходимо смиренно жить, жить со смирением. И даже если. Нам на голову свалится огромное богатство. Это не должно сбить нас с толку. Двенадцатый мой гуру это мотылек который летит на свет особенно во время вот в это время они их очень много они очень любят свет они летят на свет он настолько влекет их, что они не могут остановиться летят на него, и сгорают в огне. Точно так же люди в этом материальном мире настолько глупы, что привлекаются красивыми формами, девушками, мужчинами. Так они бросаются в огонь и умирают в нем. Я знаю историю, когда три друга хотели быть с одной девушкой. Один убил другого, а третий убежал, сбежал. Того, кто убил, все-таки посадили а в тюрьму, в то есть видите, что делает Майя, насколько Итак, сильно влечение, желание наслаждаться. На самом деле очень легко рассказывать лекции, но когда мы пытаемся применить знания в своей жизни, это так сложно. Невыносимо сложно. Те идеалы, которыми, которые мучает нас Махапрабху, очень высоки. Махапрабху за всю свою жизнь никогда не вступал во взаимодействие с женщинами. Он никогда не разговаривал с ними. Конечно, это не значит, что мы не имеем права разговаривать с противоположным. Полом. Тем не менее, мы не должны делать это this с настроением way, наслаждения, kind of с желанием наслаждаться. То есть я начал сегодняшнюю лекцию с того, что мы обращаем внимание на внешность, но наша внешность меняется, то есть в следующей жизни мы можем иметь другую внешность, не такую, как сейчас. Да даже в этой жизни внешность людей меняется. Я знаю одного человека, который был очень влюблен в одну женщину. И много таких случаев. Девушка была очень красива. Мужчина был без ума от нее, и они поженились. Но потом она заболела, ее какая-то болезнь, что все ее тело поменялось с лицом, что-то было так, что она перестала быть красивой. У нее был рак, и муж перестал любить ее, и они развелись. Так, это, это, это, такова pox любовь в этом материальном мире. А, из-за ветрянки сейчас уже из-за ветрянки ветрянка изменяется внешность лицо кожу кожа портится еще одну историю знаю когда с, сражались за <coughs> девушку. Де, де, девушка не хотела быть с одним юношем, хотела быть с другим. И вот этот человек, с которым она не хотела быть, вылил кислоты ей в лицо. Когда он узнал, что она не любит его, а любит другого, он захотел отомстить и изуродовал ей все лицо. Такова любовь, материальная любовь. Вы столько слушаете, столько знаете, но не развиваете осознание. И главная причина этому в том, что мы не можем поддерживать чистоту, поэтому вы всегда должны стремиться к чистоте. Мы привлекаемся внешними формами. Так же, как этот мотылек летит на огонь, он не может остановиться. Они знают, что огонь убьет их, тем не менее, они все равно летят в него. Тринадцатый мой гуру. Пчела. Пчела собирает мед с цветков. Она занимается этим каждый день, целый день. Она летает, собирает мед, откладывает волья и летит снова. Так проходят ее дни And в тяжелом труде so so honey, настолько преданное, меду, преданное мёду, то есть настолько. Настолько предметов, что больше ни о чем не помнит. Сейчас рассказывается о лотосе. Как лотос из-за солнца открывается, когда солнце заходит, лотос закрывается. Именно поэтому... На санскрите одно из имен Господа это Падма Банду, то есть друг лотоса, одно из имен Солнца. Потому что благодаря его свету лотос открывается. Как только солнце заходит, лотос закрывается. Но пчелы, не замечает, что уже наступает вечер. Они работают безустанно. Таким образом, они в лотосе собирают пыльцу, а лотос и забываются в работе, в своем труде лотос закрывается, и пчелы остаются внутри цветка. Она не может выбраться. Настолько она привержена к своему труду. Итак, каков же результат? следствия слишком сильной привязанности к наслаждениям. Они... мы попадаем из-за них в ловушку. Поэтому необходимо избегать привязанности к наслаждениям. Это я узнал от пчелы. Четырнадцатый мой гуру ⁇ слон. Слон живет в лесу. Бывает так, что слоны сражаются И ради какой-то самки. Сражается из-за самки. Ten can throw, you open, в шиман й песне 10-й песне рассказывается you know, о том... вы вы вы а самка убегает, когда слон слон бежит за ней, А самка one бежит от hunter, него. Но охотники пользуются такой привязанностью слонов. Они оставят ловушки, роют ямы, которые прикрыты, и не так сразу не видно, что там яма. Они, Они ловят слонов, пускают самку вперед, самка бежит по извилистому пути, а слон хочет побежать напрямую, чтобы скорее догнать ее и в конце концов попадает в ловушку. Его забирают и продают. Так происходит, потому что слон выходит из себя, теряет терпение из-за своей камы, из-за вожделения. Но он, он теряет бдительность и оказывается в ловушке. Это происходит из-за слишком сильной привязанности. Таков результат слишком сильной привязанности мужчины к женщине. Это очень опасно. Это ловушка, которая устраивает Майя Дэви. Она открывает рынок, замечательный рынок, где столько всего привлекательного, и все зависит от вас. Если вам повезет, и вы примете настоящего гуру, вы увидите, что во всем этом рынке Майи нет никакой ценности. Сегодня это, казалось бы, несет какую-то пользу, но завтра оно станет бессмысленным. Все равно, что мираж. Сегодня я начал с очень важного момента, который касается всех саньяси, Брамачари и тех, кто живет жизнью греха. об этом об этой шлоке мы поговорим завтра на сегодня время вышло Почему Махапрабху произнес эту шлоку, мы